Господа, вы когда-то задумывались, как некоторые парни выглядят всегда так безупречно. Что они знают, чего вы не знаете. То, что вы видите, это принцип Паретта. Правило 80 на 20. 20% ваших усилий приносят вам 80% результата. Поэтому аксессуары имеют значение. Маленькие детали, которые вы даже не замечали, но они создают существенную разницу. Поэтому я поделюсь с вами секретами стиля, которые надо знать каждому мужчине, чтобы поднять свой уровень стиля с неплохого до крутого. Первые в списке ⁇ это наклейка на подошву. Кожаные туфли ⁇ это фундамент, на котором строится ваш стиль и гардероб. Реально, парни, не тратьте деньги попусту на плохие туфли. Ладно, но кожаная подошва может стать реальной проблемой. Да, она служит признаком хорошей обуви, но как только пойдет дождь, стоит вам наступить на снег или в лужу, вы прилетите и упадете на спину. Как же исправить этот недостаток, чтобы не портить обувь? Решение есть. Это накладки на подошву. Они сделаны из резины, у них хорошее сцепление с поверхностью. И их очень просто прикрепить к обуви. Хорошие накладки, они практически не ощущаются и не влияют на вашу походку. А если их прикрепить в правильном месте, то они еще и защищают ваши дорогие туфли от износа. И, пожалуй, самое важное, вы больше не будете поскальзываться и падать на спину. Далее в списке это переходник для пуговицы. Вот вам ситуация, вам надо надеть галстук на свадьбу или собеседование. чтобы то ни было, а вы не носили галстук долгое время. Вы достаете вашу белую рубашку, начинаете ее застегивать, и вот досада, последняя пуговица не застегивается. Непонятно, как воротник за последние пару лет стал меньше. Может потому, что вы набрали 5-10 кило, но блин, это шея. Вам никак не застегнуть, а это ваша единственная рубашка и вам реально необходимо надеть галстук. Что же делать? Есть решение, это переходник для пуговицы. Это нехитрое приспособление дает вам дополнительные полтора сантиметра между пуговицей и отверстием, позволяя вам дышать и, конечно, его не видно за галстуком. Если у вас нет такого девайса, тогда вы можете просто перешить пуговицу на сантиметр-полтора ближе. Далее клипса для галстука. Не знаю, как вы, но меня жутко раздражает, когда мой галстук живет своей жизнью. Когда его сдувает ветром или он попадает в суп. Как же приструнить непослушный галстук, а также добавить стиля в свой внешний вид? Решение есть, это клипса. Это классический мужской аксессуар. Он крепит галстук к рубашке и удерживает его на месте весь день. В целом клипса должна быть примерно на три четверти ширины вашего галстука. Если она слишком короткая, то это выглядит странно. Если слишком большая, то неуклюже. Клипсу крепят между третьей и четвертой пуговицей. Если ее повесят слишком высоко, то она уже не работает. Если слишком низко, то ее уже не видно. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и Вконтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Далее это подтяжки для рубашки. Когда вы ходите с рубашкой, торчащей из штанов, то это выглядит неуклюже. Да, с утра вы заправили рубашку в брюки, но в течение дня она вырывается на свободу, поэтому вы ее снова заправляете и повторяете так сто раз на день. Задолбало. Так и что же делать? Три слова. Подтяжки для рубашки. Первый раз я узнал о них еще когда служил в армии. Мы надевали их вместе с парадной формой. Это было секретное оружие, чтобы держать рубашку в брюках в течение всего дня. Подтяжки для рубашки сделаны из эластичного материала с клипсами на концах. Конец с двумя клипсами крепится к рубашке, а нижняя клипса к носкам. И как только вы наденете брюки, никто даже не узнает. Эластичный жгут натягивается и удерживает вашу рубашку в штанах и носки на ногах. И да, есть нюанс, единственное, когда они могут быть неудобными, это если вы сделаете их слишком короткими. Тогда они могут сорваться и это больно. А если сделать слишком длинными, тогда уже неэффективно. Помимо того, что они удерживают рубашку в брюках, они также помогают держать линию талии в течение дня. С подтяжками слева, без подтяжек, справа. Далее у нас идет ремень с микронастройкой. Ремни являются столпом мужского стиля уже более тысячи лет. Самые популярные ремни – это те, которые с отверстиями и крепятся пряжкой. Но, господа, этот ремень, на мой взгляд, устарел и вообще не очень. Отверстия идут с шагом в 2-3 сантиметра и часто бывает, что ремень либо слишком давит, либо висит. К тому же пряжка давит на ремень и со временем оставляет вмятины на коже. И если вдруг вы поменяете отверстие, то это будет выглядеть ужасно. Как разрешить эту проблему? ответ есть. и это ремень системой микронастройки. В этих ремнях нет отверстий. У них на тыльной стороне находится шина, которая крепится к системе микронастройки, где один шаг составляет примерно пол сантиметра. Прелесть этой системы в том, что теперь у вас есть ремень, который подходит вам идеально. Поэтому, когда вы плотно поели или сбросили пару килограмм на диете, то у вас есть ремень, который очень удобно настроить под себя. Также, благодаря шине. Давление идет не на кожу ремня, а распределяется на всю шину, благодаря чему она не портится и выглядит гладко, без вмятин и трещин. Далее ровный воротник. Мне нравится носить рубашку без галстука, но проблема в том, что воротник сам по себе не держится. Он кукожится и выглядит мешковато. И все это выглядит еще хуже, когда вы надеваете рубашку без галстука. А сверху пиджак, который мнет воротник. Почему это происходит? Ну, рубашки создавались для того, чтобы носить их застегнутыми и с галстуком. Поэтому воротник, особенно у дешевых рубашек, они как медузы. У них нет никакой опоры. Нет костей, которые бы их держали. Что же делать, как удержать воротник в ровном положении? Одно из решений, которое я нашел, это супинатор для воротника. Это такой девайс, который прекрасно ложится под воротник, его не видно, и как только вы его надели, то вы уже сразу забываете, что он у вас есть. В результате у вас воротник, который классно выглядит, держится ровно, и вам не надо переживать, что он скатится под пиджак. Далее это серая майка. Майка это важный инструмент в гардеробе каждого мужчины. Она помогает избавиться от пятен пота, а также она вас согревает. Вообще майки не должны быть видны глазу. Вы могли бы предположить, что белая майка будет незаметной под белой рубашкой, но, господа, если вы так думаете, тогда вы ошибаетесь. Серьезно, попробуйте сами. Посмотрите в зеркало, она куда более заметна, чем вы думаете. Как же это исправить? Господа, попробуйте серую или бежевую майку. Серая или бежевая майка ближе к цвету кожи, чем белая. Поэтому такая майка будет менее заметной под рубашкой. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.